это новое видео на моем канале. В этом ролике я буду отвечать на все интересующие вас вопросы. Вы мне задали целых 10. 10. Я не представляю, как я отвечу на все эти вопросы в этом видео, но я все-таки постараюсь. Хо-хо, есть ли у меня новогоднее настроение или нет. Сейчас его у меня нет на самом деле, но в тот момент, когда я выложу этот ролик, уже пройдет Новый год, и оно у меня будет. Это процентов. Так как мы идем по свежим следам, то я сразу же отвечу на вопрос о клипе Ларина. Меня спрашивают, понравился он мне или нет. Дамы и господа, я представляю вам человека, которому нас собрать. я на на 23, я на 30, на 23, я на В общем-то, что могу сказать. Сам текст, вот эта рэп-часть, она зашла мне не особо, потому что, ну, зачитал он как-то не очень. И я сейчас не говорю, что он мог лучше или типа того. Картинка и клип просто бесподобные. Но у Ларина всегда так, с картинкой и клипом у него всегда заходит просто нам. Меня Илона спрашивает, добавляю ли я деньги с партнерки, семейный бюджет или нет. Знаешь, Илона, возможно, у тебя немного не такое восприятие денег на ютубе и у меня тоже оно такое было просто ожидание и внимание, суровая реальность Так что нет, от моих 100 рублей в месяц в семейном бюджете не прибавилось, не убавилось Я ничего туда не добавляю, потому что на эти 100 рублей мне туда-обратно до школы на трамвае скататься Не более Ну как это так? Валерия Коник спрашивает, что любишь, кофе или чай? Я не пью ни то, ни другое, но если уж выбирать, то чай ВК или Инстаграм? В последнее время я очень сильно полюбила Инстаграм, потому что оказывается там можно общаться с людьми Я сейчас там общаюсь очень много с всякими другими Курицами, не корейцами. Я познакомилась с одной девочкой, которая живет в Корее. Мы с ней общались, естественно, на английском. Ее зовут Шерлин. И у нее тоже есть свой канал на YouTube. У нее там 300 подписчиков. Я ссылку вам оставлю в описании. Это никакая не реклама. И вообще я планирую когда-нибудь записать с ней совместное видео. Сложно, Непонятно. Че к чему -то? Самая странная вещь в твоей жизни, которую ты когда-либо покупала. Я специально взяла этот вопрос, чтобы показать вам вот это чудо. Я даже коробку оставила. Смотрите. У вас есть предположение, что это? Я вам объясню. Это рации, причем это настоящие рации. Они работают на 4 километра. Я сижу в школе и вообще с папой вот по этим рациям, пока он дома, а я в школе. Потому что... Потому что я вам расскажу об этом в следующем видео, почему я говорю по рациям, а не по сим-карте или телефону, да? Это долгая история. На кое это надо? Это действительно круто. Работают они потрясно. И в одном из следующих блогов я вам покажу это, потому что у меня есть клевая идея, как разнообразить влог с помощью этих раций. Но пока показывать не буду. Почему именно Миллер? Спрашивает меня Валерия. Это довольно долгая история, но сейчас я уже сменила никнейм, вы его можете видеть на канале. И многим спрашивали, почему именно вот такой никнейм? Рассказываю. Кон это часть от моей фамилии, Кононова. Энни это мое имя. В начале К и в конце Р это нинцау Южной Кореи. Светлана спрашивает, как произносится правильно моя фамилия. Она долго думала, но так и не поняла это. Ты лучше. Спасибо тебе за вопрос, спасибо тебе огромное за приятные слова. И моя фамилия произносится как Конного. Кононова Аня. Не Кононова. Не Кононова. Не Конева, Не Конова, не, не еще как-то. Кононова. Кек или Тамблер. Кек. Кто-то, Катя Клэп, вроде но это не точно, говорил, что кек пошло от смеха. То есть, типа там китайцы или корейцы смеются, типа как кеки кеки кеки кеки Но это не так, они смеются, как к к к к к То есть не кеком они смеются, а к Короче, это сложно, потому что это все связано с алфавитом, но суть в том, что кек не обозначает смех. Вопа спрашивает, как ты делаешь видео. Я просто беру. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось, а если нет, то oh. в этом виноваты вы. Хо -хо -хо -хо. Так что подписывайтесь, все ссылки в описании, пишите свои комментарии, я на все буду отвечать, лайкать и пока.